Николай Бекетов – один из основоположников физической химии и химической динамики, автор многих научных работ. И сегодня в научной библиотеке Николая Лобачевского мы рассмотрим одни из главнейших произведений великого химика. Химик. Ординарный академик родился 1 января 1827 года, воспитывался в первой Петербургской гимназии. В 1844 году поступил в Петербургский университет, но с третьего курса перешел в Казань, где в 1849 году получил степень кандидата естественных наук. Приехав затем в Петербург, он стал заниматься химией под руководством Николая Зинина, получил степень магистра химии и в 1855 году назначен адъютантом по кафедре химии в Харьковский университет, в котором в качестве профессора химии оставался 32 года. Сотрудники научной библиотеки Николая Лобачевского подобрали нам научные труды Николая Бекетова. Первый научный труд называется «О некоторых новых случаях химического соединения. Общие замечания об этих явлениях». Данный научный труд выпускался в Санкт-Петербурге в 1853 году. Вторая же книга называется «Исследование над явлениями вытеснения одних элементов над другими». Данная работа была выпущена уже чуть позже, в 1865 году, тиражом всего лишь 30 экземпляров. Фактически, открытия Бекетова всегда представляли большой интерес. До Бекетова никто не имел чистых окисей щелочных металлов. Главнейшая работы Бекетова о некоторых новых случаях химического сочетания и общие замечания об этих явлениях и исследования над явлениями вытеснения одних металлов другими. Важно, что Беккетов во всех своих работах по теоретической химии стремился к решению вопроса о том, что является причиной источником химического сродства. Первая идея о зависимости силы сродства элементов от той величины, которая называется в химии атомным весом, принадлежит Бекетову. Вторая и не менее важная идея, приведенная Бекетовым, состояла в том, что количество тепла, выделяемое при соединении данных простых тел, не может служить меры их сродства, а представляет разность между сродствами однородных и сродствами разнородных атомов. Амир Ахтямов, Универньюз.